Ты осчастливил этот свет Своим однажды появлением. События важнее нет, Чем твой прекрасный день рождения. Тебе желаю от души Иметь крепчайшее здоровье, Приинтереснейшую жизнь, Чтоб счастье смог свое построить. В руках синица чтоб была, Журавль летел тебе навстречу, Преуспевал во всех делах, Удачей, чтобы был помечен, Желаемого достигал, Не пасовал перед задачей, Была, чтобы воля словно сталь, А сердце любящим горячим. С днем рождения!